привет друзья меня зовут назар давыдов человек которого вам нужен особенно в турции потом прошла смена руководства почему эта новость в моем топ 5 сильно важная новость для тех кто сейчас у меня будет рояль в кустах и тема сегодняшнего видео это топ 5 новостей что изменилось или не изменилось в анталии за последний год так что пожалуйста вставляйте в комментариях свои мысли и мы их тоже рассмотрим На пятом месте в нашем топ-5 новость о том, что река Буачай пока остается вот в таком виде. Мы несколько лет назад снимали только-только начавшийся процесс реконструкции в устье реки Буачай, всевозможные изменения. Потом прошел год. Вот на той стороне вот поодаль от меня, произошло много изменений, и мы потом открывали вместе с вами реку Буачай в новом уже свете. Приезжал даже президент Турции Эрдоган. Было очень много всего, очень важного и интересного. Я об этом снимал. Даже шторм не помешал открытию. Но это было еще полтора года назад. Потом прошла смена руководства в Анталии, и сейчас новый мэр который не так активно ведет скажем так благоустройство здесь в реке буачай в устье как долго это продлится не знаю но многие кто живут здесь в кони алты эту новость воспринимают как самую главную для себя потому что ведь не произошло хороших изменений возле их дома более того вот эта вот местность она теперь не так как раньше была проточена. она теперь, возможно будет даже заболочена не знаю, будем смотреть и наблюдать. В любом случае ты, дорогой друг, должен об этом знать, и будем вместе смотреть и делиться информацией. Очень красивый был проект. Вначале тут даже была запланирована марина с заходом катерков, яхт должно было вот все происходить. Но сейчас, видите, одинокие рыбаки и техника, которая тянет газ. Вот, пожалуй, и все. То есть сразу после выборов техника в большом количестве собралась и уехала ну давайте посмотрим все это через несколько месяцев как будет развиваться сюжет сейчас по слухам все говорят что ищут нового инвестора может это ты я думаю что мы об этом узнаем в скором времени, так что ждем новых новостей а мы продолжаем На четвертом месте нашего топ 5 новостей анталии за последний год это коррозия пляжа в Кони алты ну как об этом говорят честно если сказать я пока такого не заметил все очень хорошо отдыхают ну, давайте посмотрим ребята как вам отдыхается хорошо ты год вот, почему эта новость в моем топ 5 новостей анталии дело в том что очень многие сми сейчас говорят именно о том что в анталии в районе кон ялты пляж просто размывается из-за какой-то там коррозии я пока этого не заметил что будет дальше давайте смотреть и будем за этим следить есть еще новости о том что запустились аттракционы в виде колеса обозрений достаточно большого раза в три больше чем был в буквально недалеко от Мигроса м5 Да, новость побывал там интересно но я ожидал больше на колесе обозрений в кабинке холодно громко звучит музыка и как по мне так э, грязные стекла плохо видно открылся магазин где продают свинину э, тоже новость но все равно я поставил на четвертое место э, новость о том что пляж коньялты который недавно сделали размывается и пропадает пока по факту это не так пишите в комментариях делитесь информацией В нашего хит-парада легкое наземное метро, которое ведет из Кипеза и отдаленного его райончика Варсак до с 5М и, по слухам, будет вестись даже в район Кони Алты. Теперь все по порядку. Действительно важная новость для тех, кто передвигается с помощью общественного транспорта. Здесь транспорт достаточно хорошо работает, наземный, можно проехать достаточно комфортно даже до аэропорта Хавали Мани. Теперь вот смотрю, стройка идет. В некоторых местах уже положили рельсы, и легкое наземное метро будет комфортно перевозить граждан. Это радостная новость, которая, думаю, вправе находится на своем третьем месте. Хотел спросить у Кирилла, который приехал из Москвы, сколько стоит проезд в московском метро? московском метро по карте тройка 38 рублей а вот здесь в анталии по карте -кар, 3 лиры 20 курушей что в принципе абсолютно сопоставимо так что будем ждать новых веток а если вы захотите пересесть из одной ветки на другую то вы это сможете сделать совсем скоро возле от который находится вот там но это уже другая история Второе место в моем хит-параде новостей, что произошло за последний год в Анталии, занимает новость о том, что Дош Мэлты, это райончик в Кипезе, что находится в Анталии, сейчас очень бодро, расстраивается виллами и здесь очень интересные инвестиционно привлекательные объекты которые, которыми интересуются мои клиенты проходите кстати в каталог недвижимости и если вас что-то заинтересует связывайтесь со мной с удовольствием отвечу 15 километров от э, центра анталии в сторону севера расположился вот такой вот очень приятный район здесь э, и таросские горы и зеленый лес, и температура немного ниже, чем во всей Анталии. Поэтому достаточно комфортно для тех людей, которые не очень любят жару. Комфортабельные виллы двух и трехэтажные. И здесь вы сможете увидеть большое количество возможных инфраструктурных заведений, которые построены за последнее время. В частности, даже автовокзал от Угар сейчас переносится из старого привычного места. Посмотрите, у меня есть видео на сещу переносится сюда так что я уверен что те люди которые не очень любят жару здесь могут очень приятно и комфортно себя чувствовать потому что это немного выше чем анталия рядом тарусские горы с другой стороны лес и казалось бы анталия а пейзажи уже совсем другие поэтому милости просим приезжайте смотрите недаром это новость очень многих интересует ввиду того что те люди, которые приезжают сюда на ПМЖ или же просто приезжают отдыхать, здесь приобретают недвижимость. М -м -м, вроде ничего не забыл. Второе место. И впереди у нас первое место. Что же у нас на первом месте нашего хит-парада, а? Друзья, первое место нашего хит-парада новостей про Анталию, что произошло за последний год. Но перед этим... По канонам жанра я напомню, что у нас было на пятом месте. Итак, на пятом месте новость о том, что проект Кунь-Ялты пока временно приостановлен. На четвертом месте у нас новость о том, что пляж в Кунь-Ялты разрушен, и там невозможно отдыхать. Что же делать? На третьем месте у нас строится новая линия сообщения наземного метро. Вы тоже об этом уже знаете. На втором месте Дош Мяалты, что в Кипезе. Нынче инвестиционно-привлекательное место для приобретения недвижимости номер один. Сюда приезжают люди, которые имеют денежки и приобретают очень хорошие виллы. Но ну, а сейчас, дорогой друг, ты узнаешь, какая у нас новость на первом месте и почему. Никуда не уходи, сейчас у меня будет рояль в кустах. Кирилл. О, а вот и Кирилл, прошу тебя. Здравствуйте. Это мой друг, который приобрел недвижимость в Алании и столкнулся с вопросом перевода денег. И сейчас мы новость эту решили поставить на первое место, потому что очень многих экспатов и людей, которые просто приезжают сюда отдохнуть, волнует вопрос перевода денег сюда. Итак, Кирилл. Ну, собственно говоря, меня этот вопрос тоже взволновал. Я некоторое время собирал информацию. Я являюсь пользователем банка Тельников. Эт банк это виртуальный. Он не имеет своих офисов. Соответственно, там вот прийти в офис и снять наличные деньги невозможно. Соответственно, мне предлагалось тогда ездить по всевозможным банкоматам собирать то есть информацию в приложении я мог видеть только что там находится там от Привет. порядка пяти тысяч евро вот соответственно ездить по многим банкоматам и собирать деньги потом их декларировать на границе в общем-то в сумках вести рисковать вот оказалось что можно сделать еще следующим образом то есть просто взять сумму целиком и э, перевести ее на счет э, продавца, э, ну или перевести ему на карту. Вот. И стоимость этой услуги была 15 евро всего лишь на навсего. Вот. И перевести можно абсолютно любую сумму, ну не абсолютно любую, есть ограничения, но ограничения вполне нормальные, то есть они как бы э, захватывают уровень там, покупки, например, недвижимости. Вот. Дополнительно к этому нужно э, послать в банк документы о происхождении денег. В общем-то, если все нормально, перевод делают сами сотрудники банка по заявленным реквизитам. Все оказалось очень просто, быстро и приятно. То есть никаких хлопот, никаких забот. Сумма э, перешла к продавцу, и я не имел никаких проблем с перевозом денег, с декларированием. Э, в общем-то имел только сплошное удовольствие вот такая новость такой опции раньше не было и мои клиенты перевозили деньги разными путями в том числе и на одного человека можно перевозить 10 тысяч долларов не декларируя и так далее и тому подобное вот вам лайфхак который может вам помочь в приобретении каких-то дорогих покупок возможно жилья но сейчас мы находимся возле ПТТ. Это место, где можно сделать всякие расчеты, оплатить коммунальные услуги и даже отослать какую-то бандероль. Есть отдельная платная услуга, как карга. Есть здесь отделение Western Union почти в каждом ПТТ. И это сейчас будет. покажем, как можно уже обналичить. Мне нужно снять 800 лир, мы снимаем. И э, вопрос в том, что здесь это должно произойти без процентов. Вот 800 лир, мне по каком проценте? нет речи? Не да, это экономике. да. Что-то, что больше а вот и денежки. Смотрим, что пришло у нас. Пришло снятие 800 лир без всяких разных процентов. То есть, все работает. Кстати, как тебе твоя новая э, вилла? Я пока не могу прийти в себя. Мне все кажется, что я ее снимаю, что мне сейчас надо будет скоро уехать. Ну, Постепенно, наверное, скоро придет такое осознание, что я могу здесь оставаться сколько угодно. Это ли несчастье? счастье? Спасибо, Кирилл, что ко мне обратился. Желаю тебе счастья в новом доме. Приезжай почаще. Ну и, естественно, всем тоже могу рекомендовать больше путешествовать для начала. А если что-нибудь найдете, то, что вам нравится, вот как нам, то не стесняйтесь и обращайтесь. Кирилл, огромное тебе спасибо за то, что согласился мне помочь снять это видео. А мы сегодня еще посмотрим много интересных мест в Алании и в Анталии. Спасибо тебе большое. Удачи. Обращайся. Да, хорошо. Ну, на 7 все. Вы теперь знаете топ 5 новостей, которые произошли в Анталии за последний год. Подписывайтесь, ставьте лайки, расшаривайте это видео и пишите обязательно в комментариях, что же вам еще показать и какие темы интересуют. Дин Дон Дэм, ассалям, айдо, гиле геле Вы наконец-просто чао, друзья. Пока! А эту собаку получат самый активный Да, да, да. Кстати, каждое воскресенье в 1.00 я провожу прямую трансляцию, и там мы за самые интересные комментарии обязательно выдадим приз вышним прямо в вашу страну. Так что обязательно пишите под этим видео комментарии, и я выберу лучший. Все, теперь точно все. Пока. Совершенно без Вот а потом передаешь, что Реально? Как переводится? 100...